Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и вот у нас очередная посылка с Computer Universe, очень большая, как вы видите, размером почти, ну, во всяком случае, высотой э, с этот стол, вот, поэтому очень интересно, что там внутри наверняка вам, а мне также интересно, потому что здесь действительно очень нужные мне сейчас вещи, я сейчас тестирую процессор 7820X. Сегодня выйдет или уже вышло, не знаю. Видео о том, как я это делаю, вот. И мне нужна память на 4 канала, мне нужна водянка и все это добро в этой посылке, друзья. Также расскажу вам, как долго она мне шла, были ли какие-то проблемы и так далее. Давайте для начала начнем, откроем, посмотрим, все ли здесь в порядке, все ли здесь. Внутри, скажем так. Приходится мне открывать не с той стороны, поэтому приходится резать коробку. Вот, хотя можно было бы сделать все это попроще, честно скажу. Но в таком случае вам было бы не очень хорошо видно, наверное. Так, вот так это все дело делается. Ну, чтобы уже конкретно всем это вам не мешало. Так, давайте смотреть. Ну, начнем с чего-нибудь маленького. Это вот такие вот э, наушники. Э, Urban Ears. Э, покупал свои девушки Bluetooth наушники. Ну, не знаю, насколько они будут хорошими. Выбрать Bluetooth наушники очень сложно, потому что... Как, как показала практика, очень много негативных отзывов о них, и очень сложно наверное, найти какую-то нормальную модель с хорошим соотношением цены и качества. Ну да ладно, что тут еще есть? Есть здесь еще одни наушники, вот такие вот попроще. Это пионеры, брал для себя, чтобы служить музыку, потому что... Мои наушники сломались, компьютерные наушники не хочу таскать, провод у них убивается быстро, вот, поэтому решил взять себе пионеры, ну, не знаю, насколько они будут хорошими также, вот, практика покажет, уже потом посмотрим. Также здесь более крупная вещь, это вот такой вот Full HD телевизор, господи, он не влазит вам в экран наверняка. Full HD телевизор от Samsung на 22 дюйма, брал его маме в подарок, на кухню. Так что про размер, думаю, спрашивать нету смысла. 4К телевизор на 22 дюйма это полный бред, поэтому Full HD. Вот. Да и вообще, в принципе, не знаю, есть ли 22-дюймовые телевизоры с разрешением 4К, но это все на случай, если у вас вдруг возникнут глупые вопросы. Итак, давайте смотреть далее, что у нас тут еще есть. Ну, помимо, конечно же, большого количества упаковочной бумаги. Как ее любят немцы. Вот она, черная красотка. Та черная красотка, которую я ждал очень долго. Это Silent Loop от Bequieta на 360 мм. То есть 240 мм и 280 мм версии. Они уже давно на рынке, а вот 360 вышла недавно. Решил поменять я свою NZXT Kraken X52, потому что все-таки. 240-мм радиатор охлаждает не намного лучше, чем воздушка от Noctua, допустим. Соответственно, взял трехсекционную водянку от Биквайта. Думаю, что она будет немножко получше охлаждать, и надеюсь, что с ней не будет тех проблем, которые были с кракином У кракена очень большие проблемы по части программного обеспечения. То есть у меня оно постоянно слетает, слетают драйвера на э, помпу, на ее подсветку. В общем, куча геморроя. Хотелось красиво, а получилось как всегда. Вот. Ну, эту штучку мы еще и тестим, скажем так, и проверим ее с моим процессором 7820X. Также здесь есть еще одна вещь. Вот она родимая. Это четыре планки памяти JSKILA Trident Z на 3200 МГц. Вот, у меня сейчас стоят две планки 2133, как вы понимаете, они слабо подходят под 7820. Этот процессор требует четырехканальный режим и, соответственно, четыре модуля оперативной памяти. Вот такая вот память, я думаю, что будет очень даже хорошей. Вот, давайте дальше смотреть, если здесь что-то еще. Нет, друзья, ничего тут больше нету, только упаковочная бумага. Просто в гигантском количестве. Я уже думал, может, я что-то забыл, еще что-то доказал. Но что уже заказов много, как бы, и, соответственно, порой путаешься. Вот как-то так, друзья, давайте сейчас посмотрим на наш телевизор. На водянку мы будем смотреть позже. Она запакована в полиэтилен, не думаю, что с ней что-то случилось при транспортировке. А вот про телевизор может быть всякое. Давайте сейчас на это взглянем. Итак, друзья, поставил камеру немножко поудобнее, чтобы вам было видно. Давайте вскрывать телевизор. Надеюсь, что он доехал нормально, потому что все-таки это подарок маме. Хотелось бы, чтобы с ним ничего не случилось. Вот. Надеюсь, что все отлично. Так, ну с коробкой мы разобрались. Осталось вытащить кучу пенопласта. Так, вот он у нас Пенопласт. Осторожно уходит подальше вот у нас тренога под это детище и давайте смотреть на собственно сам телевизор так как бы его вытащить так чтобы еще Оп, не поломать вроде у меня получилось так, ну здесь, как вы понимаете, стандартный набор, пультик, какие-то кабелючки, кабель включения, точнее говоря, ну вот, ну это все понятно. Меня интересует больше всего экран, конечно же. Что у нас с экраном? Ну, обычно Samsung более-менее приходят. В всяком случае, согласно тому, что я видел и слышал. Давайте снимать эту пленку. Да, друзья, все, собственно, очень даже хорошо. Можно еще снять верхнюю пленку, посмотреть уже более детально. Какой-то мусор. Вот так вот сделаем. Вот, друзья, сама поверхность, как вы видите, все целое, целхонькое. Ну, небольшой, конечно, телевизор, но он для кухни, как вы понимаете, поэтому для кухни будет достаточно. Итак, друзья, я, конечно же, воткну эту замечательную водянку, мы сделаем на нее обзор, конечно же, сравним ее с X52 от фирмы NZXT. Конечно же, будут тесты процессора немножко попозже, потому что хочу все-таки заняться данной водянкой, сделать на нее полный обзор. Вот, теперь у меня есть все для тестов, есть модули памяти, то есть можно уже полноценно его тестить. Хотелось бы еще сказать про поводу того, как долго шла данная посылка. Посылка шла относительно быстро. Быстро собрали, буквально за две недели она, как обычно, дошла. То есть, никаких проблем, две недели она из Германии доставлена в Хабаровск. Доставка, как вы понимаете, почтой России, но при этом все целое. Удивительно. Вот, это уже, наверное, 15-я моя посылка, может быть, даже и больше. Я уже, честно говоря, сбился с счета, вы можете посчитать по количеству видео на канале. Вот, так что, если вы хотите купить в данном магазине, то ссылочка будет в описании. Также вы найдете код на 5 евро скидки. Соответственно, вот такая вот посылка. Пойду все это ставить, тестить, пробовать на себе, соответственно. Ну а вам, друзья, желаю удачи, всем еще раз спасибо. Подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось. Жмите лайки и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!